Добрейший вечерочек, ну как ваш фраерочек? Вы смотрите канал All Projects, и мы продолжаем играть в Crash Bandicoot. А сначала я бы хотел показать комменты, благодаря которым я решил сделать следующую часть. Спасибо, братишки, и один хейтер уебщик. Если хочешь, чтобы твой коммент попал в следующую серию, оставляй хуливули, а мы начинаем. Пары изо рта. Холодно, пизда. Бу, испугались? Хммм, какие странные ящики. Что с ними надо делать? Бля, но ну меня лах сохранил от одного взрыва. Здравствуйте, дядя пингвин. А почему вы с братом крутитесь? Это заказ правительства. Иди нахуй. Железный ящик, который пружинит. Ты че, бля? Да я тебя на металлалом сдам. Шучу. Нихуя себе, да я же как дрифтующий таз. Да заебал на да, советский Ё, семь своих фоточек собрал. Хули так скользко то? У лисы ведь должны быть когти. Заебался бегать по льду. Идем дальше. Стоять. Ну ше? Получай сука. И твой брат тоже пусть нахуй идет. Американские горки. оп поп динамит, осторожнее. Я зарежу, нахуй! Братишки, я просто на геймпаде играю, управляю бегом на стике, поэтому так криво бегаю. Ее, рок, чек по инту. Сейчас все по фасту пройти бы. Карабки из дороги. Король бежит. Дядя пингвин. Дядя осьминоги. Здравствуйте, как ваше дело? Бля, чуть не пиздануло. Пиздос еблидос хуй толпалтос краборатос. Хуй у меня осанка, вот что значит сидеть за компом 24 на 7. Поебали дальше. Сколько яблочек? Вход строго с 18. Блять. Мне уже 22, не пустит, сука. Но пиздюля ему надавал и впустил. Вот еще его брату тоже дам пиздюлей все. Еще чек поинт. Ура! Почему вас так много, как в шей? Оп опа. -опа -папа. А ну-ка как взять этот бриллиант? Братишки, я вообще не ебу как его брать. Если ты знаешь, напиши в комментах. А мы идем дальше. Сейчас чтобы не стать какашкой аккуратно пройти свои как форт боярд прямо насука. в дырдочку прыгаем бонус ура скользкая моча о сколько много яблочек да еще и фотка моя отлично Бля, ну и какого хуя? Я запомнил тебя, шлюшный ящик. Я прям как плющенка, только не сосу. Что сосут чемпионы? А вы знали, что для концентрации я сосу? Полетели, ковер самолет. ХМ, а что будет, если прыгнуть на этот ящик? Норм. О, сколько много фоток собрал своих. Замечательно. Аллах, пошли со мной. Чекпоинт, отлично. О, что будет если нажать на эту кнопку? Подальше. What the fuck, motherfucker, сука, блять. Оп, улет опять. Ща как плющенка поеду. В этих ящиках должно быть много яблочек. Опа, уже и кристаллик видно, наконец-то. Ща последние ящики добью. Да сука, железные мешаются. А теперь максимально аккуратно добраться до конца уровня. Обычно всегда какие-нибудь подлянки есть после того, как последний элемент собираешь. Прозрачные ящики. Как их собрать? Где-то активашку пропустил. Хуй знает где. Тюлень. Пропусти. А вот американские горочки и конец уровня. Ее. Рок. Аллах спас меня, спасибо, как сказал Виктор СДК-садист. Аллах спонсирует движняк, зови меня Рамзаном. Яблок насобирал столько, что можно на рынке продавать. Все, пиздуем в телепорт. Пять ящиков сук недособрал, печаль беда. Точка, думаю, что это была последняя серия по этой игре. Сниму лучше на какую-нибудь другую, так как у этой одинаковые почти уровни. Не хочется повторяться. На этом я завершаю данную серию. Если тебе понравилось, ставь краш баша, оставляй комментарии, подписывайся на канал и посмотри другие видео на канале. Пока, братишки. Подпишись. Подпишись. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Подпишись. Лайк поставь. Будь кутиком, кутиком, оставь коммент, поставь палец вверх. Обранец.